Сегодня отвечаем Наталье. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о типах процедур на площадке Сбербанк АСТ. Их 14 наименований. Открытых публичных слушаний почти нет. Отвечаем. Видов торгов много. Это торги по банкротству, банковское имущество, муниципальные торги, активы госкорпораций, залоговые торги. Расскажем об основных видах. Аукцион – это торги на повышение, стоимость объекта постепенно увеличивается. Конкурс – торги на повышение, но нужно выполнить специальные условия. Публичное предложение – цена на объект постепенно снижается. Торги делятся на открытые и закрытые, определяются по допуску участников. На открытых участвуют все, на закрытых – ограниченная группа.